Одно из событий, недавних событий стало открытие нового аэропорта в Саратове. Аэропорт, который назван на именем первого космонавта Юрия Гагарина. И вообще открытие новых аэропортов это событие довольно-таки редкое и интересное. Потому что в особенности вот, очень интересно посмотреть, как изменится бизнес потоки и потоки перевозок именно в связи с появлением нового аэропорта. Но, естественно, это действительно важное событие. Надо сказать, что за последние 30 лет это второй новый аэропорт, построенный в России. Событие это и в мире очень нечастное. Все мы все знаем грустную и абсолютно необъяснимую историю с новым берлинским аэропортом, который не могут запустить. Скоро будет 10 лет. И это в Германии, которая одна из самых высокотехнологических стран в мире. Поэтому открытие ну, этих относительно небольших аэропортов в Ростове и в Саратове, конечно же, имеют для нашей страны большой смысл как с точки раз развития инфраструктурных проектов, но и с точки зрения воздушного транспорта в целом. Я абсолютно согласен, что будет крайне интересно посмотреть на развитие трафика в этом направлении, которая до самого недавнего времени ну, в значительной степени искусственно сдерживалась той ситуации, что Саратовский, старый Саратовский аэропорт и авиакомпания являлись одним хозяйствующим субъектом. При этом компания была, конечно, абсолютно такая банкротная по, по типу трафика там большого не было это была чистая монополия и тем более да, последнее устройство. Последнее. качество вернее это качестве характеристики взлетно-посадочной полосы были такие что реально туда могли летать только самолеты як-42 и в общем другие авиакомпании на более современных самолетах просто не рисковали туда выполнять полеты поэтому в общем до до времени Получалось выдерживать вот такую монопольную ситуацию в этом аэропорту. Сейчас, конечно же, с новым аэропортом ситуация в корне меняется. И сейчас, вероятно, вполне можно ожидать. То есть, с одной стороны, в общем, Саратов никогда не был таким мощным направлением. И по перевозкам, и по транзитам, и так далее. Но при этом... Нельзя исключать, что в результате вот появления такого инфраструктурного изменения там как раз появятся какие-то возникнут и будут формироваться новые пассажиропотоки. Ну, это действительно интересно, и я хочу сказать, что 25 6 сентября в Москве будет проходить обновленная, переформатированная конференция, которая получила название «Аэропорт будущего». Мы обязательно... Пригласим специалистов и руководителей новых российских аэропортов и э, ростовского и саратовского с тем, чтобы они с профессиональным сообществом поделились на будущее своим видением того, как их аэропорты будут развиваться. Да, здесь ведь принципиальное отличие вот, современной ситуации в том, что аэропорт уже не может существовать просто как такое, значит, ну вот, условно говоря, площадка, которая собирает деньги авиакомпании, за обслуживание авиакомпаний и этим только живет. То есть аэропортом необходимо э, искать новые ресурсы для развития, новые ресурсы для привлечения перевозчиков, для привлечения пассажиров. И поэтому вот в рамках этой конференции уже сейчас у нас сформировано достаточно такой представительный и широкий круг участников то есть мы ждем в гости представителя аэропорта мюнхена это такой ну, один из крупнейших европейских хабов то есть аэропорт с историей аэропорт с традициями и в то же время аэропорт, который ищет дальнейшее направление развития у нас есть среди выступающих представитель аэропортов литвы то есть это Аэропорты, которые оказались в совершенно другой ситуации. Это маленькие аэропорты, которые оказались ну, вот сейчас в рамках уже объединенной Европы. И им там очень непросто искать место под солнцем. И, наконец, еще у нас есть в числе представителей, в числе выступающих, это представители нового Стамбульского аэропорта. Это аэропорт, который планирует стать таким в мировом масштабе крупнейшим мегахабом. У них в перспективе строительства до 10 взлетно-посадочных полос запланировано. Сейчас уже их 3 или 4. И, соответственно, вот, э, за счет того, что мы соберем у себя такое количество разных аэропортов, с разной географической ситуацией, с разными бизнес-моделями. Это позволит как-то и всем участникам профессионального сообщества найти какие-то аналогии, какие-то ассоциации, какие-то перспективы и так или иначе сформулировать для себя программу дальнейшего развития, чему, собственно, и посвящен аэропорт будущего.